Всем приветик. Тема «Действия человека». Выбираем смотрим. Человек надеется. Надеется на то, что в жизни все будет хорошо. И также начинает действовать с надеждой. Думать о всем хорошем. Поступать с хорошими, добрыми поступками, словами, действиями по отношению к себе и к другим людям. Всем пока.